Я приветствую вас на своем канале, сейчас я хочу с вас познакомить с краном, называется alfauset.huz. Очень интересный кран, выдает нам Сатоши каждые 20 секунд Вот сюда мы вставляем рекламу, очень много будет, поэтому сразу переходите туда, куда надо, закрывайте рекламу Итак, сюда мы вставляем свой эм, e-mail, на котором э, был зарегистрирован Pay. Вот я при вас вставляю. Естественно, это Gmail. Все, и таким образом мы заходим логин. Сейчас вот прокрутится, он немножко долго загружается, но... Он вот стоит вот, написано Success, что я зашла. И вот здесь вот представлены все монеты, которые вы хотите. Опускаемся ниже. И вот здесь вот вы можете выбрать либо фаусет, либо шотлинку. Что вы хотите? Ну, какие монеты вы увидите? Light, доги, эфириум и так далее. Я не буду все перечислять, сами посмотрите. Я только показываю вам, как это делается. Например, я беру трон. Нажимаю на «Фаусет», «Шотлинки» это я буду делать потом, «Фаусет», «ТРХ», опускаемся ниже, «Я не робот», и «Climb Now». Окей, okay, вот такая сумма 47 094 Satoshi TRX мне отправлена на «Фаусет Пей». Заходим на «Фаусет Пей», обновляем страницу, и смотрим вот мы получили 47 я уже получила их три раза возвращаемся обратно на сейчас сейчас, сейчас, секундочку обновляем потому что у меня был включен от блок и вот 20 через 20 секунд тут написано что мы можем повторить Сейчас, секундочку вот здесь вот реферальная ссылочка она как всегда у меня будет под видео и я могу повторить но я хочу сейчас взять попробовать другую монету значит здесь опять отключен у меня блок вот мы опять вернулись на ту страницу которая были значит это были лайткоины теперь давайте я попробую доги доги Система та же. Опускаемся вниз. Я не робот. Climb Now. И вот столько догов вам идет на False Сейчас переходим на False Я обновляю и смотрим. Вот, пожалуйста, я вывела 47 тысяч ТРХ и 28 тысяч долги и выводится это через каждые 20 секунд. Выхожу отсюда. Вот. Это главная страница. Запомнили сюда э, адрес e-mail от faucetpay.com. Нажимаете логин, выбираете монету и можете через 20 секунд и получать сатоши. На этом все. Здоровья вам и больших доходов.